Да сына убью, сыночка моего убью! Пивары, не надо его два! Без поздав, сук, а я на суе башку пидораса, блядь! Я отвечаю, если не дай бог, сука, у меня сына хоть волосок упадет. Это мы еще посмотрим.